здравствуй сегодня мы с тобой будем включать наш первый энергоцентр который еще также именуют муладхара чакра этот энергоцентр отвечает за нашу материальную составляющую за опору, выживание за связь с землей также все мистики прошлого и настоящего сходятся в том что этот энергоцентр в котором содержится божественная энергия Которая способна пробудить все остальные энергоцентры. Для этого сядь сейчас поудобнее. закроем глаза. И начни медленно дышать. Делать вдох и выдох и плавно осознавать, что можешь дышать не только носом, но и всем телом. Представь себе это. Вдох. Клеточки всего тела расширяются. Выдох. Клетки тела начинают сжиматься. Ощути. Каждый элемент тебя живой, подвижный и продолжай дышать всем своим физическим телом, начиная от макушки головы до самых кончиков пальцев ног. Вдох. Выдох. Почувствуй, что даже твои кости тоже могут дышать и расширяться от вдоха и сжиматься при выдохе наполняясь целительной энергией. И на выдохе, отпуская все негативные привязки, все лишнее, всякого рода напряжения. Вдох, все тело дышит, Вдыхает. Выдох. Тело пульсирует в ритме твоего дыхания. Почувствуй, насколько хорошо это у тебя получается. Сфокусируйся на своей голове. И обрати внимание, как дышит твое лицо. Вдох. Выдох. Начни дышать через свой лоб. Через макушку своей головы. Тей головой почувствуй, как дышит твоя шея, плечи, руки, спина. Каждый твой внутренний орган дышит в унисон с твоим дыханием. Как каждый орган насыщается воздухом при вдохе и расширяется энергетически в пространстве. И на выдохе Сжимается, отжимая все лишнее из себя и отпуская наружу. Почувствуй дыхание своих ног, таза, бедер. Почувствуй, как дышит кожа на твоих голенях, ступнях. Как все тело дышит в унисон с твоим физическим дыханием. Почувствуй, как тело начинает обволакивать мягкой, воздушной подушкой. Вокруг тела появляется какая-то чуть плотная обволакивающая субстанция. потоки воздуха, которые струятся вокруг твоего тела, и сконцентрируйся на своем первом энергоцентре, он находится в области промежности, Ощущуствуй его. Осознай его тонкое наличие и влияние на всю систему, к которой ты относишься. В первую очередь этот энергоцентр отвечает за безопасность и выживание физического тела. Ведь это важные составляющие пребывания человека в материальном мире. И если разобраться с этим центром, а можно позволить себе взглянуть на этот мир и на реальность вокруг несколько шире. Вспомни какую-то ситуацию в своей жизни, где ты занимаешься какой-то физической активностью прогулка по лесу или пробежка, занятия спортом или ходьба на лыжах или еще что-то, что-то такое, чем ты занимаешься активно, в движении. Начни проживать этот момент максимально ярко и полно, детально проживая свое движение в этом воспоминании. И как это здорово жить в движении. Чувствуя, как нарастает удовольствие от движения включается желание и жажда жить в движении Включается наша ценность в проявлении себя в этом мире. Чувствуй, как раскрывается твой первый энергоцентр. Как раскрывается чувство устойчивости, стабильности, умиротворения, трудолюбия, терпения и нерушимого спокойствия как ты занимаешься какой-то физической активностью и чувствуй, как разгорается твое желание жить и проявляться. Направь все внимание на первый энергоцентр и продолжай внутреннее движение. Чувствуй, как появляется состояние опоры и формируется внутренний фундамент твоей сильной личности продолжай движение можешь начать раскачиваться в такт своим телом Усиливая свое внимание на первом энергоцентре, продолжаю вспоминать ситуацию своей физической активности и чувствую. Как медленно, но безоговорочно тебе просыпается внутренняя энергия, как она сначала тонкой струйкой, поднимается по основанию позвоночника от копчика до макушки. И как с каждой секундой этот ручеек энергии становится все плотнее. Почувствуй, как физическая энергия начинает трансформироваться в энергию божественную. И с каждой секундой твоей концентрации на первом энергоцентре эта энергия Усиливается все больше и больше. Позволь этому потоку стать настолько глубоким и мощным, чтобы раскрыть твой первый энергоцентр, Сейчас на максимум. Растворяя в этой энергии все блоки, фобии, страхи, напряжение, Раскрывая тебя полностью. Открывая твою связь с Божественным. Почувствуй, как энергия мощным бурлящим потоком поднимается от копчика до самой макушки вверх и выходит за пределы твоего тела. Продолжай вспоминать ситуацию физической деятельности и чувствовать, что чем больше ты двигаешься, тем больше безопасности начинает ощущать себя тело. тем больше появляются веры в себя и свои силы, появляется уверенность и внутреннее потаенное знание, что ты можешь изменить все, что ты можешь влиять на любые изменения в своей жизни. Концентрируясь на первом энергоцентре, как пробуждается в тебе твоя великая река жизни. И в любой удобный момент ты можешь завершить эту практику. Вернуться в реальность уже более наполненной личностью. Человеком, который умеет реализовывать все свои базовые потребности и уже стремиться выше, к проявлению своей божественной сути во всем, оставаясь полностью гармоничным и целостным.